Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин! Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что еще раз спасибо. А теперь вернемся к видео. Вы когда-нибудь задумывались, почему после сна вы иногда чувствуете себя хуже, чем до него? Или может быть дремота в течение дня помогает чувствовать себя бодрее? Люди дремлют постоянно, будь то из-за работы, стресса после экзаменов или просто потому, что вы не выспались накануне. Вздремнув, вы можете почувствовать себя более отдохнувшим и бодрым. Но сон – это нечто большее, чем вы думаете, потому что на самом деле сон может принести огромную пользу как вашему психическому, так и физическому здоровью. Итак, вот 12 фактов о сне, которые могут вас удивить. Во-первых, существуют различные типы дремоты. Знаете ли вы, что дремота настолько популярны, что были созданы категории для разных типов дремоты? Три типа дремлющих – привычные, запланированные и экстренные. Привычные дремлющие – это люди, которые дремлют в одно и то же время каждый день. Планирующие дремоту люди, напротив, планируют дремать до того, как устанут и захотят спать. И, наконец, любители экстренного сна – это люди, которые ждут, пока не устанут настолько, что им придется прервать свои дела, чтобы вздремнуть. Как вы думаете, к какому типу относитесь вы? Я думаю, что я отношусь ко всем вышеперечисленным. Номер два. Один плохой сон может нарушить весь цикл сна. Чувствуете ли вы сонливость или не можете заснуть ночью после того, как вздремнули днем? Плохой сон может вызвать инерцию сна, из-за чего вы чувствуете себя вялым и дезориентированным после пробуждения от сна. Это также может повлиять на ваш ночной сон. Поэтому, возможно, вам стоит установить строгие временные рамки для сна, а также установить будильник, если вы чувствуете, что можете дремать дольше положенного. Номер три. Дремота не может полностью восполнить потерянный ночной сон. Вы думаете, что дремота восполнит тот сон, который вы потеряли ночью? Хотя математика может показаться логичной, это не так. Это происходит потому, что дремота может нарушить вашу биологическую систему и сбить весь цикл сна. В зависимости от того, как устроен ваш цикл сна, вы можете пропустить минуты АРМ сна, который является очень важной стадией сна. Номер четыре. Сон имеет идеальную продолжительность. Вы когда-нибудь чувствовали себя хуже после пробуждения от долгого сна? Ученые выяснили, что идеальная продолжительность сна должна составлять от 20 до 40 минут. Интересно, что если вы хотите стать более бодрым в течение дня, вы можете сочетать кофеин с идеальной продолжительностью сна. Ученые советуют пить кофеин перед 20-минутным сном. Поскольку кофеину требуется от 20 до 30 минут, чтобы начать действовать, совместите его с моментом пробуждения от сна. Номер пять. У вашего организма есть идеальное время для сна. Вы из тех, кто дремлет всегда, когда чувствует усталость в течение дня? По данным Калифорнийского университета в Беркли, лучшее время для сна – середина цикла бодрствования, то есть 8 часов после пробуждения утром и 8 часов до сна ночью. Так, если вы проснулись в 8 часов ровно утра и легли спать в 12 часов ровно дня, то лучшее время для сна – 16 часов ровно. Номер 6. Сон может улучшить вашу иммунную систему. Чувствуете ли вы себя больным после того, как не выспались накануне? Недостаток сна повышает уровень цитокинов, молекул, известных тем, что вызывают воспаление, а также кортизола и норадреналина, которые, как известно, вызывают стресс. Однако исследование, проведенное в 2015 году в журнале Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism показало, что сон действительно может оказывать влияние на подавление этих гормонов, улучшая вашу иммунную систему. Номер 7. Сон положительно влияет на вашу память. Знаете ли вы, что одной из основных функций ночного сна является укрепление памяти? Дремота может иметь аналогичный эффект. В 2010 году в журнале «Нейробиология обучения и памяти» было проведено исследование влияния полуденного сна на процессы памяти, в результате которого выяснилось, что те, кто вздремнул днем, сохраняли память значительно лучше, чем те, кто этого не делал. Поэтому, если у вас экзамен или тест, лучше вздремнуть перед этим. Номер 8. Сон может оказывать такое же воздействие на процесс обучения, как и полноценный ночной сон. Хотя дремота не может полностью заменить восьмичасовой ночной сон, она может сравниться с ним по эффективности для обучения. Исследование, проведенное в 2003 году в журнале Nature Science, показало, что люди, которые дремали от 60 до 90 минут после изучения чего-либо, справлялись с тестом так же хорошо, как и те, кто отдыхал всю ночь. Поэтому, если вам нужно выучить что-то быстро, но вы не можете позволить себе 8 часов сна, то лучше вздремнуть от 60 до 90 минут. Номер девять. Сон повышает бдительность и работоспособность. Исследование, проведенное НАСА, показало, что сонные военные летчики и астронавты, которые вздремнули 40 минут, показали лучшие результаты на 34% и повысили бдительность на 100%. Также было установлено, что более короткий сон более эффективен, чем более длительный а сон в течение 30 минут приводит к ухудшению бдительности. Номер 10. Они могут поднять ваше настроение. Расслабляетесь ли вы, когда ложитесь вздремнуть? Независимо от того, засыпаете вы или нет, эксперты подтверждают, что расслабление, которое наступает во время сна, может действительно повысить ваше настроение. Исследования также показывают, что дремота может помочь вам регулировать свое эмоциональное состояние и лучше справляться с разочарованием. Номер 11. Они полезны для вашего сердца. Чувствуете ли вы себя лучше после сна, когда испытываете стресс? Сон может принести пользу вашему сердцу, потому что он помогает снизить кровяное давление в организме. Исследование, проведенное на людях, подвергшихся психическому стрессу, показало, что 45-60-минутный сон очень эффективно регулирует кровяное давление. Поэтому сон может быть лучшим вариантом для восстановления и регулирования кровяного давления. И номер 12. Сон положительно влияет на ваше физическое здоровье. Будь то точность, скорость, сила или время реакции, при правильном подходе сон может оказать огромное положительное влияние на вашу физическую работоспособность. Сон в целом оказывает восстанавливающее действие на организм, поэтому в сочетании с эффектом дремоты это может привести к значительному улучшению вашего физического здоровья и работоспособности. Удивило ли вас что-то из того, что мы упомянули? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте подписаться и нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!